Спасти жители одного из Луганских сел от голода решили зеки из местной колонии. Они добровольно остались на зоне, потому что только там, за бетонными стенами во время обстрелов уцелела пекарня. И вот теперь заключенные каждый день выбираются за забор, чтобы разнести по округе свежие буханки. Дмитрий Вахницкий увидел новые порядки строгого режима. Дядю! Дядю! Для этого заключенного открыты двери любого дома в Чернухина. Каждый день Сергей Злобин приносит еще горячий хлеб тем, кто сам не может дойти до центральной площади и получить продукты. Булки пекут в местной тюрьме и бесплатно раздают жителям поселка. Расслабляют нас. Да, у нас мы же хлеба э, месяц и больше не видели. Вот. И, и у меня, например, был молочный бак сухарей, я еще насушил. Я думал, мне их хватит на полгода, а то и больше. А оно кончился за месяц. Этим маршрутом Злобин ходит уже несколько месяцев. Старается зайти в каждый дом, помеченный вот такими белыми ленточками. Это значит, здесь еще живут люди. Их не бросали даже когда украинская армия начала усиленные артиллерийские обстрелы села. И под снарядами ходили здесь, ну не только я, это тут многие ребята бегали. Потому что ворота в зоне были открыты. Вот. Многие ребята разносили и продукты, и воду, и хлеб. Тесная и жарко натопленная комнатка в самом центре зоны. В спартанских условиях здесь пекут хлеб для себя и для людей. Вместо тестомесильного аппарата старая ванна. Печь, что опять дровами и углем, электричества нет уже два месяца. Повару Олегу еще два года до освобождения. Робеж с сто 107-4. У меня есть корочка, повар-пекарь и пекарь-кондитер учился я на 15 зоне. Здесь нет охраны, а заключенные свободно выходят за колючку. Когда к селу подошли силы нацгвардии, украинское начальство зоны исчезло, оставив ворота открытыми. Заключенные долго не раздумывали и тоже засобирались. На полу разрушенного барака до сих пор разбросаны вещи. Зэки уходили налегке. Когда начались бои за Чернухина, здесь, в зоне строгого режима, отбывали наказание 392 человека. Сейчас их осталось трое. Вначале в колонии отключили электричество, вот через такие дыры, напряжения здесь уже не было, заключенные в на волю но ну, а когда снарядами пробило дыры в бетонных плитах тюремного забора выбирались уже большими группами по 20-30 человек правда это была самая легкая часть пути их э, тупо ну, расстреливали Кто? Вот. на зварде, потому что их позиции были там за ну за зоной а вот. расстрелить из стрелкового оружия просто? ну да вот. просто так дичь те, кто выжил, разошлись по соседним селам. Многие вернулись в тюрьму. Без документов ни один блокпост не пройдешь. Сейчас в тюрьму, да и сам поселок снабжают продуктами только ополченцы. Несколько дней назад в Чернухина стали открываться магазины, но местные туда не ходят. Обычная буханка хлеба тут может стоить до 15 гривен. Вся надежда на гуманитарную помощь и пекарню строгого режима.